Привет, друзья. Сегодня я предлагаю разобрать две истории файла Клоун Дэ Сави Первая история. В тот, тот день, день в мою квартиру, квартиру пришел друг с ночевкой. С ночевкой. Мы, мы сидели за моим, моим компьютером и играли в компьютерные, компьютерные игры. игры. После, После напряженной, напряженной игры мы решили отдохнуть. Я, я пошел делать сам, нам покрушки какао, какао, а мой друг искал какие-нибудь видео. видео. После, После того, того, когда я, я сделал нам какао, какао, мой друг нашел странный ролик. Под названием Клоун Дессай. Как он объяснил, это видео он нашел в одной неизвестной группе ВКонтакте. Я особо не интересовался, откуда мой друг взял это видео, но мне было интересно его содержание. Мы включили видео. Аудиодорожка была очень громкой, и мы сделали громкость тише Также видео черно-белые. В ролике появляется какой-то пацан в маске клоуна. Он начинает трогать свою маску, и как можно услышать, его руки были липкими. Позже, на 35 секунде, появилось громкое дыхание, а пацан обратил внимание на нас, разозлился и ударил камеру, и на этом видео закончилось. После просмотра у меня побежали мурашки по всему телу, но больше всего меня возмутил мой друг. Он сидел с широко открытыми глазами и смотрел на меня, как будто увидел какой-то ужас. Когда я его спросил, что с тобой, он закричал и потерял сознание. Я в ужасе схватил телефон и позвонил в скорую помощь. На следующий день мой друг был уже в больнице. Когда я спросил его о произошедшем, он ответил, что вместо меня была галлюцинация того самого клоуна, а позже он увидел безобразное лицо, после чего он и закричал. После посещения больницы я хотел еще раз увидеть этот ролик и его изучить, но к моему сожалению, я ничего не нашел. Группа ВКонтакте была удалена вместе с этим роликом, а копий нет. Через неделю я узнал, что мой друг умер в больнице от сердечного приступа. Перед смертью он написал мне ВКонтакте, оно, оно идет за мной". мной. Что он хотел этим сказать, я, я не, не знаю, знаю, но мне его очень жалко. Анонимно. Вторая история. Я очень люблю смотреть смертельные файлы и их страшные истории. Можно сказать, это мое увлечение, хотя хз. Но как-то раз какой-то аноним прислал странное видео со странным названием «Клоун Т.С.А.ВИ». Он попросил меня посмотреть это и сказать, что я ощутил после просмотра. Сначала я не хотел смотреть видео, но любопытство взяло верх. Когда я включил ролик, что чуть слух не потерял, так как в ролике очень громкие звуки. Я убавил звук и продолжил просмотр. Появился какой-то тип маски клоун и начал вести себя странно. Он начал трогать свою маску и такое ощущение, что его руки были в крови, хотя могу ошибаться, ведь ролик черно белый Потом он разозлился и ударил камеру. Ролик на этом и закончился. После просмотра у меня появились вопросы к этому анониму. Однако он меня опередил и спросил: "Ты все еще живой? А ты осмотри весь дом?". Я не понимал, что он хотел этим сказать. Я все же проверил весь дом, чисто по приколу. Осмотрел весь дом, ничего не обнаружил. После поисков я посмотрел в зеркало, и тут я был в полном ужасе. В зеркале было не мое отражение, а того самого клоуна из видео. Я стал нервничать, и у меня тряслись ноги. Позже этот клоун снял свою маску, а дальше не помню, потому что я очнулся на диване. Когда я очнулся, на меня смотрел врач и мама. Как они сказали, меня нашли на кухне без сознания. Мама меня спросила, что могло произойти, чтобы я потерял сознание, но я ей ничего не ответил. После произошедшего я хотел спросить про видео у анонимы, но его заблокировали. Я хотел посмотреть видео еще раз, но в личных сообщениях его не оказалось. С тех пор я перестал смотреть смертельный файл и вам не советую. Истории интересные, но они фейк и обе написаны пользователем Дмитрий 12 на Форстор. Об этом чуть позже. Выкажи видео залил Митя Кожурин, Кстати, посмотрите на его фото и на видео с клоуном. Это же он и есть. Телосложение один в один. Но для уверенности я решил ему написать. И вы не поверите, оказалось, этот чел, когда-то мне писал, и он мой подписчик. И да, он подтвердил, что он автор, и ответил на несколько вопросов. Скрины перед вами. Также были и аудиосообщения. К сожалению, видео не сохранилось, самого без эффектов. Осталась маска. А вот сейчас несколько объяснений. Во-первых, кровавое лицо на самом деле его измазал краской, и эффектом, через эффект это не видно, поэтому... вот. А Во-вторых, конечно, через звук это не слышно, но в исходнике, ну то есть оригинале там прям звуки, ну, можно прислушаться, то, что были липкие. Я потому что в чем-то я уже не помню. Так что, как-то так. А, и вообще, я это написал. Ну, если ты знаешь, в фандоме есть специальная вики, где там... В основном все файлы смерти пишутся, кто-то там даже свои придумывает. Поэтому я придумал свою и написал сам в этом файле. Сейчас ты его не найдешь, потому что я его удалил в ходе э, конфликта. Поэтому вот. Нет, именно называл склон то, что clone.vid, ну, нет, нет. Это вообще, как сказать, другой смертельный файл. И тем более это в формате jpeg. Поэтому я даже там это написал, что на самом деле это все выдумка, и что серьезно это воспринимать не надо. И я даже написал там свой, что, как это называется? Псевдоним Демит 12. И вс ⁇ в ходе переписки я выяснил, что сначала видео создавалось для подтверждения правдивости истории. Видео впервые появилось в Инстаграме. Это был экспериментальный смертельный файл. Исходника видео не осталось. Что касается истории, ее написал сам Дима. Я не Дима, я Митя, я Митя Дима. Себе он придумал псевдоним Дмитрий 12. История была выложена спустя несколько месяцев после видео, это было связано с тем, что он удалил оригинал истории на фэндоме, и это перезалив. Даже уже грустно говорить, что файл Ави не является подлинным.